Здравствуйте, я Павел Волон, и добро пожаловать в продолжение нашего украшения монстра-хармор, монстра-гибридного синтеза. Урок номер три, и этот урок я посвящаю а, целым трем секциям а, нашего синтезатора из нашей красной зоны, как мы помним. Три секции, и секции будут посвящены а, полностью гармоникам, то есть гармоническому спектру, гармоникам, а, работая с гармониками и а, как генерировать, как их а, формировать, и как смещать, может быть, эти все гармоники. И, в общем-то, фундаментальное понятие о, операции, о операциях с гармониками. Итак, какие секции? Первая секция — это блёр. Блёр — есть размазка, размазывание наших гармоник, амплитуду наших гармоник. Здесь будет размазка как временная, так и амплитудная, так и гармоническая. Э, все, что о... Э, все, что связано с размазкой, с блером, все мы здесь разберем. Далее, гармонайзер. То есть, как мы видим, гармонайзер, гармонайзер. Есть такая функция у хармор, это генерирование гармоник, дополнительный гармоник. И генерирует наш хармор гармоники в соответствии с вот этой матрицей. То есть, вычисление он производит в соответствии с заданными параметрами внутри непосредственно этой матрицы. Плюс несколько ручек вспомогательных также очень-очень важных для гармонайзера. И далее, «Призма». «Призма» — это операция с высотой тона каждой отдельной гармоники. Помним, что у нас всего 516 гармоник, максимум в хармор. И у этих гармоник, как ни странно, есть свой пич своя высота. Естественно, у каждой из этих э, синусоид есть свой пич своя высота тона. Так вот, «Призма» работает непосредственно с высотой тона каждой гармоники, то есть смещает высоту тона пич каждой отдельно взятой гармоники. И смещает это на нашем гармоническом спектре в соответствии с заданными, опять же, нами параметрами. А как задавать, конечно же, позже. Итак, первое, с чего мы начнем, это блюр. И, как я уже сказал, Blur — это размазывание. Размазывание здесь присутствует двух типов. Как временное, так и непосредственно гармоническое на гармоническом спектре. Итак, первое, что мы видим в секции Blur — это ручка Blur микс. И Blur микс, давайте определимся вот с этим. Просто давайте дадим определение, вот этой ручки, как ручка регулирования количественного наличия всех наших дальнейших операций в секции Blur. Непосредственно с размазыванием. Как мы помним, что это как временное, так и спектральное гармоническое размазывание наших всех гармоник. Так, кстати, ручка определилась. То есть, микс это все-таки количественное наличие Нашего непосредственно блера, нашего размазывания Далее, пока мы не пришли к остальным ручкам Напомню, что есть артикуляция Есть окно артикуляции И вот в этом как раз таки окне артикуляции У секции блер есть пара друзей И эти друзья есть Blur Local Mask и, и Harmonic Blur Amount И это вот эта ручка То есть в то время как Blur Local Mask Это просто маска нашего спектрального диапазона Мы помним, что вот это вот все Вот это шейпинг как и EQ, который мы уже прошли, как и uh, harmonic level для тембра 1. Все это работа на гармоническом спектре или на частотном спектре. В этом случае это опять же гармонический спектр, и позже мы разберем, как это работает. По умолчанию мы видим, что этот гармонический спектр полностью активирован, полностью задействован. Следств... Следовательно, наш блер, uh, наша размазка ведется по всему гармоническому спектру по умолчанию. Uh, и... Как ее шло, гармоник blur mount. То есть этот артикулятор мы можем артикулировать по времени, как envelope.cl4, и по uh, mapping. То есть и временными параметрами тоже можем обрабатывать. То есть, помним, что это одна из самых полноценных ручек, у которой есть полноценная модуляция во времени и не во времени. И далее разбираем blur. Uh, первое, что мы видим, time blur attack и time blur decay. Attack и decay. Как мы помним, атака это атака, а decay это понижение. И это есть временная размазка. То есть Blur — это размазка, а так и релиз у секции Blur — это есть временная размазка. То есть размазка а, гармоник в понятии времени. Можно сказать, что это мини-энвеллоуп в секции Blur для гармонического спектра, для амплитуды а, нашего всего гармонического спектра и гармоник а, в этом гармоническом спектре. И вот как это работает. Попробуем, с, начиная с атак. То есть наша пила теперь звучит с гладкой атакой. То есть видим, что э, все гармоники. И как они активируются, обратите внимание. То есть сначала все-таки активируются э, нижние гармоники, начало, то есть нашего гармонического спектра, потом уже э, верхние гармоники. То есть мы видим вот эту вот дугу. Я выкрутил это почти на полную, вы видите, как это происходило сейчас долго, и все повышалось, и повышался амплитуду нашего гармонического спектра. То есть это может быть очень-очень долго, если выкрутить на 100%, если активировать эту ручку на 100%. Так что вот так работает атака. Ну а теперь попробуем сделать то же самое с релиз, и мы не увидим никаких изменений. И по поводу этого много вопросов существует на различных форумах, почему релиз не, не работает по умолчанию с нашей пилой он работает с нашей пилой просто здесь есть такой острый вопрос опять же это связано как ни странно со вкладкой advanced как ни странно опять же потому что advanced это такая скажем вкладка для профессионалов вкладка для тех кто разбирается во внутренних частях синтезатора даже можно так сказать и почему э, так происходит почему релиз ублер не работает, ничего не дает Просто потому, что хозяин сейчас всему всему процессу Volume Articulation То есть артикуляция нашей а, амплитуды И это, вот это огибающее То есть по умолчанию она работает примерно так Сейчас покажу как То есть у нас есть Sustain, у нас есть Release То есть когда мы нажимаем Сейчас я активировал амплитуду Volume а, Envelope Но по умолчанию примерно все работает так Даже если не активировать И активировать то есть есть sustain, есть нет, release. Отлично. И почему почему опять опять же так работает? Сейчас я ставил релиз. То, то есть видим, что все равно ничего не происходит, даже если а, я оставляю релиз у volume envelope, у нашей а, огибающей амплитуды. И теперь давайте посмотрим. То есть хозяин всему volume articulation, то есть а, артикуляции громкости, артикуляции, точнее, амплитуды. И blur вот на этом месте, то есть видим, что размазка стоит а, четвертая с конца, поэтому все, что обрабатывает блер потом обрабатывается volume articulation, то есть я говорю артикуляциями амплитуды. Давайте поменяем местами articulation, а, volume articulation и blur, то есть поставим, например, volume articulation перед блер. Теперь мы наконец-то видим изменения. То есть теперь как будто бы все время зажат sustain. И все потому, что блер все-таки работает сейчас. Но помним, что есть затухание полное сигнала. То есть полное затух затухание — это когда кончается наш envelope и дальше пустота. То есть там дальше ничего не будет. Даже э, volume envelope этому не хозяин. То есть volume envelope хозяин только тому, что до полного затухания происходит. Затухание, затем полное затухание. работают то есть здесь все по понятиям здесь работают а, такие так сказать есть авторитеты есть не авторитеты так вот а, мы можем регулировать то есть все-таки в конце концов авторитет главный мы поэтому мы регулируем кто здесь авторитет кто здесь не авторитет кто над кем а, так сказать управляет и я думаю что стоит оставлять volume articulation на месте и а, как показать, почему, почему работает э, тогда атака? Да просто потому, что все-таки мы э, работаем с Volume Articulation так, что мы при нажатии клавиши активируем э, наш, нашу envelope, даже если она вот так. И если все-таки мы активируем э, envelope, volume envelope, то все же Blur уже работает в, непосредственно внутри этой envelope, даже если она бесконечно узкая, но все равно Sustain есть, поэтому... Э, Амплитуда играет, амплитуда воспроизводится на полную при ее возможностях и работает уже внутри Blur. А когда кончается, то есть мы отжимаем а, клавишу, происходит мгновенное затухание даже при выключенной амплитуде. И, конечно же, если, а, даже если сейчас вот в этом случае будет стоять более Articulation перед Blur, конечно же, ничего не будет, потому что происходит полное затухание сигнала. Здесь никто ничего поделать не может, даже мы. Как же все-таки посмотреть действие полное действие вот этого атака-релиза? Давайте найдем, кто все-таки стоит по умолчанию перед Blur, может быть. Так, давайте вернем Volume Articulation на место. И перед Blur мы видим, что стоит плаг, Phaser, Фильтры, Гармонайзер, Гармоническая призма призма Local кив И я думаю выбрать фильтр, потому что фильтр все-таки стоит перед блером. то есть все, что делает фильтр, потом подчиняется блеру то есть, А все, что делает блер, не подчиняется фильтру. То есть отлично. Смотрим. Лезем в фильтр один. Пока мы не знаем, может быть кто-то не знает, что такое фильтр вообще, но просто сделайте так. То есть активируйте Classic Low Pass фильтр в выпадающем меню и сделайте примерно то же самое. И сделаем такую резкую атаку, пока время можно не включать, темпо точнее. Можно так. И попробуем а, активировать блер. А, режим размазки во времени. То есть видим, как работает блюр. Он размазывает во времени а, и оставляет какие-то определенные гармоники. И опять же скажу сразу примечание, что эти гармоники можно регулировать здесь. Какие, то, то есть оставляет гармоники для нас. Вот этот блюр. То есть так, а фильтр уже как будто бы не существует. Потому что все гармоники наши остались. И помним, что здесь мы можем построить любую форму, какие гармоники нам оставить. То есть мы можем активировать релиз на полную и нарисовать какую-то форму. Blur Local Mask. То есть следуя этой форме, а наш гармонический спектр работает так И блер, естественно, работает так То есть он оставляет какие-то полосы пропуска Мы видим первая полоса это здесь Вторая полоса это здесь То есть первая полоса здесь Вторая полоса это, кстати, здесь Потому что как ни странно, работает вот эта вот маска, как и эквалайзер. То есть здесь находится очень мало гармоник, далее все больше и больше. Здесь вообще практически вот здесь, практически половина даже всех гармоник. То есть здесь половина и здесь половина. Примерно так. То есть отсюда, до сюда, половина гармоник. Первая, вторая половина уже здесь. Потому что тучность прибавляется а, с прогрессией. Вот как это работает: То есть первая полоса, вторая полоса, третья полоса здесь. Вот она, четвертая полоса, оставшаяся. То есть для полного э, задействования гармонического спектра стоит нажать очень низкую ноту. То есть здесь получилось раз, два, три. Раз, два, три. То есть всего у нас раз, два, три, четыре полосы. Помним. Раз, два, три, четыре. Самая большая четвертая. Как это работает? Понятно. Первая, вторая третье четвертое reset и давайте еще пример с фильтром то есть это это пока не совсем понятно как работает envelope как работает точнее атаки и релиз для э, блера то есть размазка во времени теперь активируем lfo фильтра 1 и сделаем просто вот так активируем на полный наш вид побольше скорость Берем пока что релиз, точнее декей, извиняюсь, называю. Почему этот релиз? Потому что очень похоже на затухание все-таки. вот как пока что работает наше LFO для Classic Low bass filter. То есть мы срезаем периодически высокие частоты теперь активируем наш decay. вот он вот вся красота этой размазки то есть... то есть временная размазка амплитуды вот так вот работает во всей красе это по... это полностью теперь включим и то есть видим, что это работает теперь на а, вход а, именно каждый вот этой вот, каждого зубчика вот этого треугольника, на вход, то есть а, когда изменяется амплитуда именно гармоник, активированный гармоник, то есть в этом случае мы срезаем а, верхние гармоники, оставляем нижние в каком-то пороге. И вот на вход действует атака ублюра, на спад действует декей ублю. Вот как а, выглядит, в принципе. Полная работа вот этого временной размазки, вот этого Blur, uh, Attack и Decay. В отличие от... То есть вещь настолько полезная, что я не знаю, как это описать. Давайте применим сразу же где-то это. Я думаю, для дабстепперов это будет интересно как никогда просто. И применим э, сразу же, как мы и мы обещали, атак и декей ублер. Нет, давайте пока с такими эффектами во времени не будем работать, просто дисторшен и компрессия. против нашего былого звука то есть дисторшн здесь запросто сглаживается Примерно так работает а, временной плюр. Далее мы передвигаемся далее. Ресет на всякий случай, потому что много было нарисовано и много чего будет непонятно. Далее мы видим ручку а, Harmonic Blur Amount. Это наличие гармонической размазки. Теперь это реальная гармоническая размазка. И что значит гармоническая размазка, сейчас мы посмотрим. Слышим нашу пилу. Пониже возьмем ноту и смотрим на происходящее на нашем визуальном окне. Появилась наша желтизна, наша запеченность, как будто бы усилились гармоники. То есть это напоминает нам операции с вот этим господином. Хорошо. Да, очень даже похоже. То есть, как будто бы усиливается. То есть, можно сказать, что это усиляет, а не размазывает гармоники. Почему тогда размазывает? Откуда это взялось? Давайте теперь проверим это на синусоидальном сигнале. То есть, попробуем активировать одну синусоиду и посмотреть, что произойдет. Вот наша синусоида на ноте F, то есть нота F. И произведем размазку гармоническую по спектру непосредственно. Вот что происходит. То есть происходит все-таки генерирование, не усиление, а генерирование дополнительных гармоник. Но давайте проверим еще одну вещь. То есть посмотрите сейчас на... и послушайте, и посмотрите на первую гармонику. То есть как звучит и видится, как отображается первая гармоника с гармонической размазкой и без нее. Без нее с. То есть мы видим, что если не видно на видео, то поэкспериментируйте у себя в хармор... То есть видно, что и слышно, что басовая наша субгармоника, вот эта именно фундаментальная гармоника, она немного, даже в половину, наверное, в амплитуде своей убавилась. И видно, что здесь она стала тусклее. То есть все-таки происходит размазка. Все-таки мы берем... Представьте себе пластилин. Кусочек пластилина, шарик пластилина, пускай, маленький шарик пластилина лежит на столе. Вы берете просто пальцем и вы размазываете вдоль стола. Такую линию рисуете. Примерно то же самое происходит на нашем гармоническом спектре, когда мы активируем немного... Вот этой, вот этой гармонической размазки, то есть гармоник Blur Mount. Теперь у, у гармонического вот, этого, вот этой размазки есть вспомогательные две ручки. Вот это сейчас самое важное, потому что я хочу, чтобы вы сделали примерно вот так. То есть верхнюю на полную, выкрутили, нижнюю убавили в нет. И убавим вот именно вот эту размазку. И теперь слушаем нашу синусоиду и прибавляем вот эту гармоническую размазку. Сейчас я выкрутил ее на полную, и видите, что происходит. То есть из вот этой толстой линии получилось много размазанных линий, убывающих. То есть здесь, конечно же, не полный спектр. Мы видим, что вот эта вот гармоническая размазка делает нам не полный спектр. Это понятно. Не, не активирует наши все гармоники из нашего спектра, не все 516, даже половины нет. То есть мы проверяли на гармоническом Давайте проверим вообще, вот как это. То есть сравним вот это, видим сейчас, добавим сколько нужно. То есть даже вот так уже, вот на половине нашего гармонического спектра здесь, до гармоники 252, то есть уже активируется для ноты фа полный гармонический спектр. Так. Даже так не хватает до активированных блером э, гармоник. То есть примерно, наверное, вот так. Или даже меньше. Да, примерно так, с такой зависимостью. Да, я думаю, близко. Вот примерно какой спектр добавляет нам гармонический блер Интересно. И что я сделал вот этими ручками? Так, вернемся к синусоиде. То есть, вот эта, вот эта ручка верхняя. гармоник uh, blur top tension. То есть верхнее давление. Далее а bottom tension, гармоник blur bottom tension, это нижнее давление. И вот как они работают. То есть сейчас активирована э, размазка гармоническая на полную. Теперь давайте убавлять с верхнего давления и затем прибавлять, когда полностью убавим нижнее давление. Смотрим. Насколько поджаристей стал наш спектр. И далее прибавляем нижнее давление. То есть вот отличие нижнего давления. Вот отличие верхнего давления. То есть нижнее давление не, не особое влияние оказывает на наш спектр. Верхнее же давление оказывает особое влияние на, на, на наш спектр. И многие думают, что вот, это вот эти две ручки, это значит э, добавить верхний гармоник к нашему блер. Э, Размазать то есть верхние гармоники топ, топ, да, за счет топ Tension и размазать нижние гармоники за счет Bottom Tension. Нет, на самом деле все это работает практически с одним и тем же спектром. То есть вот с, этих, с этим спектром размазана гармоника от нашей первой гармоники. Итак, смотрим, как, как это работает. То есть вот оно, отличие, помним, топ Tension и Bottom Tension. Посмотрите, с каким спектром работает. То есть, добавь, давайте добавим в. А, вот так вот будет активирован только топ-теншн. Видите, как изменяется спектр при добавлении bottom tension. То есть, изменяется все-таки весь спектр, а не нижняя часть этого спектра. Вот как работает топ tension и bottom tension. То есть практически это два разных усилителя. Один э, не такой э, активный усилитель, второй слишком активный усилитель. То есть один греет, другой практически поджаривает. Вот как это работает. Но все-таки топ tension работает с более высокими гармониками. Bottom tension из-за того, что он слишком слабый, может быть, работает с более нижней. Э, то есть выше достает этот топ Tension. Вот что они значат. Работайте с ними, но я бы оставлял их по умолчанию примерно так. И помним, что наш гармоник uh, Blur mount это полностью управляемый параметр, так что он управляется нами, так давайте делаем ресет, управляется нами во времени и в мэппинг, то есть во всех способах. То есть мы можем, мы можем сделать так. мы добавили такую атаку для нашего а, гармонического plur amount. Отлично. И а, помним, что и для... Пока что забудем про а, нашу envelope. кое что напомнил сам себе. То есть вот это... А... Гармоническая а, размазка не временная, то есть мы временную прошли, и помним, что для временной мы рисовали вот такой Blur Local Mask, то есть это работает для временной. То есть Blur local mask работает для всех видов blur как для гармонической, так и для временной. Как для гармонической, так и для временной, временной размазки. Поэтому попробуем вот эту размазку сделать. Э, вот эту local mask применить к гармонической размазке, именно к спектральной размазке. То есть видим где наше начало это пара гармоник то есть начало примерно у нас первой гармоника здесь это вот эту часть занимает всю октаву наша первая гармоника половина второй октава вторая и третья гармоника потом пошло поехало в общем то вот это тоже занимает не так много гармоник вот этот пик так понимаю 10, 10 там есть. И очень много гармоник помещается уже в этот, э, в этот промежуток. Пока мы не видим изменения вот здесь. Но как, если мы прибавим э, Top Tension, то видим. Вот оно все-таки. То есть производится действие э, с, последним, с последней частью спектра. Все-таки производится действие. И они есть, если прибавить топ Tension. То есть видно на спектре, не совсем слышно, но на спектре видно, какие изменения происходят, а, то есть амплитуда меняется, а следствие и а, вот эта размазка происходит. Отлично, то есть здесь мы можем задать а, любой, любой рисунок, не надо такие сложные всегда, конечно, задавать, можно просто такой простой, а, так скажем, или такой, такую зависимость, такой а, граф, и все будет работать отлично. То есть мы приумножаем мы сейчас амплитуду наших верхню, верхнего спектра гармоник, и все работает. Здорово. Сейчас мы не глушим, получается... Обратите внимание, не глушим наши фундаментальные гармоники, потому что помним, что блер — это размазка, так что он убавляет амплитуду немного у наших фундаментальных гармоник и отдает их дальше спектр. Здесь же мы не а, размазываем наши начальные гармоники, Следствие мы не отнимаем у них амплитуду, а добавляем только лишь амплитуды нашим верхним гармоникам. То есть здесь это работает очень здорово. Вот это полезно. Это я использую очень часто, поэтому э, советую и вам то же самое делать. То есть, отличие, пожалуйста, есть. И так как мы, конечно же, отнимаем за счет гармонического блюра э, амплитуду из наших гармоник, то можно же вернуть э, и помним, нашей э, бывалой уже под вниманием э, ручки фейдеру Protection. Вот мы и вернули ту часть амплитуды, которую мы отняли у наших а, фундаментальных гармоник. То есть и слышно, и видно, я думаю. Если не слышно, то можно посмотреть. Если не видно, то посмотрите у себя. То есть в Хармор поэкспериментируйте с этим. Все-таки отнимает а, блюр, а, отнимает амплитуду у фундаментальных гармоник. И вот так мы можем вернуть. То есть вот как работает эта размазка. Давайте теперь поэкспериментируем, как можно применить эту размазку. То есть а, сделаем такой граф. Примерно. Примерно. я думаю, такой. Есть, чтобы нам не активировать лишний раз все вот эти гармоники, просто активируем серединку. Отлично. И как это можно применить? Давайте поработаем сейчас с этой ручкой. То есть мы помним, что можно нарисовать envelope какой угодно. Видим это на графике. То есть вот такая тоже вещь очень применима. Или же sustain. Но это будет работать, конечно, когда у нас есть а, непосредственно релиз у envelope. Попробуем так. То есть в этой области можно применить, затем... По нажатию у нас производится такая гармоническая размазка, то есть генерированием, так скажем, пока что для нас так удобнее, генерированием новых гармоник. И по отжатии клавиши то, тоже будет происходить генерирование новых гармоник. Но помните, что это все-таки размазка. Это очень отличный прием в лидах, в басах, то есть везде это можно использовать. Вот это вот нажатие по отжатию, то есть как будто бы вторичное нажатие по отжатию. Это как удар моло молоточка практически, но, но нечто новое такое. Вы производите два, а, как будто бы, удара, две атаки за счет одного нажатия и одного отжатия. То есть один раз нажимаем и отпускаем, и происходит два нажатия, как будто бы. Это называется Recall. Так что пользуйтесь вот этим. Не применял это с амплитудой, специально оставил для Harmonic Blur mount, поэтому пользуйтесь. Далее. Далее помним, что у нас есть и... Также LFO, то есть можно применить это с LFO, вот наш гармонический blur amount, нашу гармоническую размазку. То есть получается такая, то есть можно сделать приятный гейт. Усилию специально для вас наличие вот этого, вот этой размазки, наличие всех этих гармоник новых. Очень интересные вещи то есть можно получать от э, экспериментов всегда И также, то есть, помним, что есть модуляции mapping, то есть keyboard, veloce. А, привязывать к velсери очень даже полезно, потому что слабое нажатие даст нам не наличие вот, вот этой размазки. Сильное нажатие даст нам полное наличие этой размазки. Или наоборот. И также модуляции по X, Y, Z. Помним, что можно поставить наличие на модуляцию o во времени. Далее все, рандомизация, а, полезная вещь, опять же, Герма, э, опять же полезная вещь, Unison Index Mapping, помним про нее, то есть некоторые голоса можно поставить с, с размазкой, некоторые без размазки, какие-то с небольшим количеством размазки, и получится, получится смесь таких э, очень удивительных звуков, совершенно различных по тембру. Возможно, совершенно различных по тембру, если вы работаете плотно с Unison Index Mapping. Мой совет — всегда работайте с Unison Index Mapping и пытайтесь применить это где угодно, потому что можно получить очень большие результаты. Хотя не, не стоит забывать и про простоту звука. То есть иногда простые звуки всегда замещают сложные и э, звучат лучше. Но это только иногда. И все остальное. Вот, в принципе, что такое Blur. И все, что хотелось о нем сказать. Больше о размазке, о размазывании здесь сказать-то и нечего. Двигаемся дальше. Гармонайзер. Гармонайзер а, и дефолт. Что такое гармонайзер? Гармонайзер — это машина, встроенная в хармор машина а, или генератор, который генерирует нам гармоники. За счет вот этой картинки можно догадаться, что это все-таки гармоники, то есть какие-то новые а, ноты. И это есть... А прямое воздействие вот на гармонический спектр, то есть мы видим, что усиливаются какие-то, какие-то, то есть понижается, то есть все-таки гармонайзер тоже отнимает а, у чего-то и чего-то добавляет, то есть нельзя в нашем хармур есть такой встроенный движок, видимо в него, то есть который у чего-то, если что-то отнял, то есть, точнее если что-то добавил, то обязательно у кого-то отнял, то есть это как Робин Гуд в принципе, то есть все мы Робин Гуды и хармур тоже самое, то есть у кого-то отнял, но кому-то отдал. поэтому Такие э, примерно звуки можно получить от гармонайзера по умолчанию. И давайте начнем с ручек. Что такое amount? Это то же самое, что микс в блере. То есть это прямое наличие. Помним, что у блера это только микс, то есть наличие прямое наличие всего всей размазки как временной, так и э, гармонической. И amount в гармонайзере. В принципе, это то же самое, то есть наличие всех новых гармоник. И amount. Полностью модулируемая функция, то есть модулируемая по времени, модулируемая по мэппинг, в отличие от а, микса нашего блера. Далее, Width это ширина, также полностью модулированная, модулируемая, модулируемая а, функция, модулируемая ручка во времени, так и мэппинг. И Width это ширина, ширина образования на гармоническом спектре наших новых э, гармоник. То есть он будет, наш гармонезер, добавлять новые гармоники, а ширину уже э, воздействие вот этих новых гармоник, где им появится, мы будем регулировать с помощью ручки Width. Помним, что нам полностью модулируемая, то есть у нас есть контроль полный над этой ручкой. Далее Strength. Это, как скажем, Амплитудное, амплитудное наличие. Амплитудное наличие вот этих новых гармоник, то есть а, если amount а, — это количественное, это практически громкость, то а, strength — это можно сказать, что амплитуда. Поэтому даже при а, полном отсутствии strength есть новые гармоники, но они очень слабые, поэтому можно это заметить. В то время как полная выключенная strength дает нам почти а, полную амплитуду пере... Переводит практически всю амплитуду на новые гармоники, на новые активированные гармоники гармонайзером. И убирает э, практически всю амплитуду с наших старых гармоник, которые не входят в генерацию э, гармоник гармонайзером. Итак, по умолчанию ставим все кнопочки и продолжаем. То есть теперь э, в итоге перед нами матрица. Вот такая в итоге с четырьмя цифрами матрицы 2 на 2. Первое это столбцы, offset и степ. И э, строчки это shift и gap. Помним, что здесь есть, э, хочу сказать, что здесь есть Randomize Matrix. И функция это для рандомайзеров, для великих рандомайзеров, рандомизаторов, те, кто любит рандомизировать, те, кто любит э, такую функцию в синтезаторах. Э, Randomize Preset. К счастью, в хармор такого нет, потому что мы бы сошли с ума. Итак, <coughs> начнем с Shift. Для начала, что хочется сделать? Давайте активируем, потому что нам будет удобнее работать с одной синусоидой пока что на этом моменте потому что мы будем работать Shift и просто изучать, что и что, что делает. То есть, чтобы понять полностью гармонайзера, что он делает, я думаю, не всем это, может быть, хочется. Поэтому можете, если кому-то прям очень не хочется, чуть-чуть перемотать, потому что с и работа займет минут так 15, я думаю, точно. Итак, что делает Shift? Посмотрим. Сейчас мы имеем само по себе синусоиду. То есть, без активированного гармонайзера это синусоида По включению, а по наличию этого гармонайзера, по увеличению наличия этого гармонайзера, мы, мы видим, что появляются дополнительные четыре гармоники э, над нашей синусоиды, которые пропускают э, одну октаву. <музыка> Ровно одну октаву между собой. То есть все это, как будто бы зажатые 4 октавы. И они, как мы видим, за счет width не полностью активированы. То есть если сделаем так, то... Видим, что потом, впоследствии, в полной э, широте, полной ширине нашего гармонайзера, э, генерируемого, генерируемых э, гармоник нашим гармонайзером, мы имеем полный спектр дополнительных вот этих гармоник. То есть вот, вот наш полный спектр. Если мы активируем еще и силу на полную, то, пожалуйста, то есть э, даже на начальном этапе, то есть почти полный спектр занимает наши дополнительно генерируемые гармоники как генерируются вот эти гармоники в связи с чем такие вычисления, почему то есть первое, что мы смотрим, это shift 1 на 2 умножить, то есть offset 1 умножить на step 2 давайте поставим 1, и вообще сначала давайте начнем с нуля, начнем с shift 0 пожалуйста, наша нота до простая нота до Давайте э, сделаем Shift 1, и умножая на 1 наш Shift 1, умножая на шаг 1, мы получаем дополнительную гармонику э, через октаву. И мы видим, что она сильнее нашей э, старой гармоники. То есть если вернуть amount, то видим, что вернулась вся сила и в нашу гармонику родную. То есть мы можем защитить вот э, за счет э, protection, мы можем защитить нашу старую гармонику, старую добрую подругу, гармоник protection. То есть protection здесь решает. Опять же, решает потому, что protection стоит достаточно на последнем месте, поэтому он решает. Если бы он стоял, например, за гармонайзером, точнее перед гармонайзером, то он бы ничего не делал. То есть это мы поставили, точнее, это разработчики поставили его на такое место, на такое очень главное место, и специально для, конечно же, по причине, по причине спасения наших гармоник. Потому что они погибают иногда. Итак, далее. Понимаем, что на октаву попробуем на две. То есть не на две. На самом деле октава и квинта. То есть, кто не знаком с музыкальными понятиями, будет трудновато, но все равно пытайтесь понять. То есть квинта это расстояние в 5 белых клавиш. 5. То есть, если мы нажимаем эту ноту, то активируется. Вот это вот гармоника. Проверим. Да. То есть октава сначала, затем 5, если мы на втором шагу. То есть помним вот эту же frequency, вот, эти, вот эту работу с frequency. То есть кто помнит предыдущие уроки, помнит да, и вот эту вот технологию прибавления. Далее 3. Далее следует расстояние в кварту. То есть это 4 полных клавиши. Далее. Далее мажорная тройка. Чуть меньше, чем мажорная тройка, но не доходя до минорной тройки. Сейчас вот будет как раз таки минорная тройка. Вот здесь практически минорная тройка. Далее идет двойка, неаккуратная я бы сказал двойка, почти аккуратная э, минорная двойка, мы называем это секундой, большой секундой и малой секундой, ну и совсем маленькое расстояние, почти полутон. И э, что значит вот эти умножения на 1? То есть здесь есть не только, кстати, умножение, здесь есть еще и прибавление, если мы пойдем обратно. то есть, Если мы идем мышкой вниз, двигаем мышкой вниз, то мы умножаем максимально на 8. Если двигаем мышкой вверх, то мы переходим потом в плюс и умножаем максимум на 8. Итак, как работает это умножение? Смотрим. То есть вот мы умножили на 2, даже нечаянно нажал умножил на 2. То есть получается наш как раз таки тот спектр всех октав. Один умножить на 2. Это сгенерированная гармоника умноженная на 2. То есть, вот это вот есть такие умноженные на 2, получается полный спектр на 3. Понимаем, что происходит от нашей дополнительной гармоники а, отдаляются ее от дополнительные гармоники. То есть вот как это работает. То есть, а, SHIFT это смещает нашу а, главную гармонику, а степ это смещает. Дополнительные гармоники далее, причем они друг от друга в одинаковом расстоянии будут впоследствии. В зависимости от того, какое расстояние между а, с, дополнительной генерированной гармоникой вот, а, за счет офсет и а, до а, степа, то есть в тройку. Если в четверку... Так, давайте сначала. То есть один, два, расстояние такое и одинаковое совершенно между ними. Далее. Три... Дополнительная гармоника остается там, там же, где и стояла, но а, повышается расстояние между а, степом. То есть за счет того, что мы, на, за счет того, что мы умножаем на тройку, смещают, от, смещаются дополнительные гармоники, дополнительные гармоники, и расстояние между ними остается одно и то же. Далее 4. Смещаются еще дальше, но заметьте, расстояние остается как здесь, так и далее. То есть дальше будет происходить то же самое, только они будут отдаляться друг от друга и от нашей главной, почти что главной, то есть сгенерированной гармоникой. И максимум 8, то есть такое большое расстояние. И далее, если мы активируем полный спектр, например, то есть до 5 э, гармоники не доходим, потому что она все-таки такое же расстояние где-то здесь может быть есть, но... Полным спектром ее не задействовать пока что. Итак, это вот как работает умножение. И давайте посмотрим, как работает умножение далее. То есть с двумя офсетами а, Shift. помню, что мы смещаем а, за счет офсета первой цифрой вот нашу главную гармонику сгенерированную. И как мы видим, смещаются остальные гармоники. Но расстояние немного смещается также. То есть работает это не совсем логично и неаккуратно, но а, рез результаты от этого отличные. Видим зависимость. То есть если мы повышаемся на двойке сейчас степ, а, то есть расстояние между ними одинаковое, но мы смещаем офсет а, нашей главной ноты, в принципе, почти то же самое остается расстояние между главной гармоникой и последней гармоникой, практически последней. Но все-таки, видите, смещаются все гармоники Главное смещение идет да, в начале Затем все как бы устанавливается То есть вот а, full spectrum, так скажем Полный спектр этого смещения Теперь обратите внимание, как будет работать два, например, умноженные на, на другое количество То есть помним, что вот это смещает расстояние Увеличивает расстояние между дополнительными-дополнительными гармониками То есть сместилась наша а, сгенерированная гармоника. Плюс смещаются далее наши а, дополнительные сгенерированные гармоники. Так. Далее так. И полную это девяточка. Самое далекое расстояние. В принципе, работает теперь, я думаю, понятно как. Очень даже, очень даже понятно, я думаю. Если нужно время это понять, то давайте посмотрим еще раз. Посмотрите, перемотайте еще раз этот урок. То есть, если кто-то хочет понять полностью, это, в принципе, не очень-то важно. Главное, какие результаты от этой матрицы. То можете отмотать назад. И далее. Мы можем складывать. То есть, давайте попробуем 1 плюс 1. Вспомним умножение. Это просто сгенерированная гармоника. 0 это... 0, сгенерированный 1, плюс 1. То есть здесь активация нашей пилы. Если мы сделаем плюс 1, то есть к нашей гармонике активируется пятерка и все остальные гармоники, то есть как и в нашем гармоническом спектре. И мы видим, что это не так много, в принципе, пары гармоник, хотя активировано strength на полную, width на полную, amount на полную. Далее, плюс 2. Смещение. То есть... Как будто бы здесь октава, октава пятерка. Далее, плюс три. Октава... Октава мнимая, и тройка. То есть здесь математика теряется, теряется даже смысл, но эксперименты и абстрактность продолжаются. То есть это смещение э, степами, то есть шагами э, на спектре. То есть вот именно вот этого паттерна, вот этого, который был с самого начала. Смещение его э, в гармоническом спектре. То есть это не умножение. Если, если в, в ту сторону это было бы умножение, то есть... То тут это просто смещение. То есть даже на двойку, например, смещение будет вести... Видим, как. Фундаментально остается на месте. Сгенерированный, двигается вот по такой схеме. И, в принципе, все. С этой строчкой. Я думаю, поэкспериментируем позже. Дальше гэп. Гэп это расстояние. Смотрите, между чем. То есть, для этого нам надо не одну гармонику, хотя бы тройку. То есть идем в гармонический левел, идем в гармонический уровень и поднимаем. гармоники можно три для более а, понятных действий Мы на полную и делаем а, 0 shift и умножаем это на 1 то есть shift не будет никакого смещения и пока что гэп на 0 тоже и вот а, что мы делаем теперь gap а, активный в ноль ничего не дает смотрим что мы а, что происходит когда мы идем вверх то есть смещение а, всех генерирование новой гармоники. Но посмотрите, какое генерирование. Как будто смещение вот этих двух гармоник. То есть фундаментальное остается, а вот эти старые, а точнее новые гармоники, которые появились у нас недавно, да, они как будто бы смещаются. Вот на максимум такое расстояние. Давайте попробуем умножить не на 1, а на 2. То есть 0, умноженное на 2, даст нам уже вот такой вот рисунок. То есть смещает как будто бы гармоники и умножает их потом. То есть видно, как это, как это работает. Они смещаются. То есть здесь первая пара, вторая пара, третья пара, четвертая пара и так далее. И если мы сделаем, например, так... Происходит уже непонятная математика. Вот это не пытайтесь понять, пожалуйста. Здесь это очень трудно. То есть пойдем пока в плюс. Попробуем. 0, плюс 1. То есть похожие действия с, нашей, с нашим shift. То есть почти пила. Но не совсем. И такое же смещение, но нашей фундаментальной гармоники остаются... На своем месте плюс 1 видим что работает в принципе так же, как и shift но расстояние будет не такое то есть следим вот за этим принципом теперь с 0 на 1 это 0 И попробуем сделать вот с этим. Максимум был здесь. То есть гэп это расстояние, и, в принципе, расстояние больше, чем смещение. То есть гэп это расстояние, shift, смещение, и гэп uh, смещает больше, чем shift. Вот как это работает. И Далее не стоит понимать всю технику, потому что вся техника это не обязательно. То есть, самое интересное это эксперимент, это работа с этой матрицей. И как можно поработать с этой матрицей? Сейчас продемонстрирую. И на каком примере можно поработать с этой матрицей, тоже продемонстрирую. Кроме наличия вот этих э, ручек, э, есть еще, мы помним модуляции этих ручек, да, э, гармонайзер mix и гармонайзер width, но есть еще у нас, как всегда, секретные полки, это шейпинг, э, э, раздел шейпинг в нашем окне артикуляции, и для гармонайзера здесь тоже припрятано пару сюрпризов, то есть мы видим здесь строчку гармонайзер distribution и гармонайзер local mask, э, непосредственно связанные с секции гармонайзера. Итак, первое, с чего мы начнем, это сюрприза Гармонайзер Локал Маск. И что это такое? То есть здесь мы видим октавный режим, октавный спектр, так скажем. И мы помним, как мы уже проходили, то есть октавный спектр, значит, это октавы. И здесь, что, что здесь лежит? Здесь, например, первая гармоника, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая. Помним все вот это вот как это работает, как на эквалайзере, в принципе. начальной гармоники и последней гармоники, здесь уже тучность. Итак, как работает Local Mask? То есть активируем гармонайзер. И мы видим, что происходит. То есть если мы сделаем это с нашими, так скажем, с нашим начальным спектром, процессе, что понимаем, что гармонайзер, как добавля... когда добавляет гармоники, он, в принципе, отнимает гармоники у нашей фундаментальной гармоники и наших начальных гармониках. Здесь, например, вот таким движением мы можем этого избежать, то есть гармонайзер не будет трогать наш начальный спектр, все это помним спектр, первая, вторая, третья, четвертая, а, то есть 4 или 5 гармоник здесь помещается, отлично. Также, если мы сделаем вот такой рисунок а, в этой области, то мы видим, что гармонайзер в этой области не работает и не генерирует, и не... У... то есть, следовательно, не добавляет амплитуды к своим гармоникам сгенерированным и не отнимает гармонику у нас. То есть, ничего не делает практически. В этой области гармонайзер бездействует. И эта область, конечно же, следует клавиатуре. То есть, какую клавишу мы нажмем, например... Спектр смещается. Например, на нижней клавише это будет этот спектр. На этой клавише это будет уже вот этот спектр. То есть это номера гармоник. Помните, что это все номера гармоник. И номера гармоник соблюдаются. То есть здесь помещается, я думаю, от где-то 15 гармоники и до, может быть, уже думаю, 100 или 200 -то гармоники. То есть примерно, примерно какой-то регион. И этот регион, помним, что он перемещается. То есть это номера гармоники, и они смещаются с нажатием нашей клавиши. И это э, Local Mask, это есть предотвращение работы гармонайзера на каком-то регионе. То есть мы спасаем какой-то определенный регион э, с номерами гармоник, э, или, или же одну гармонику, или же фундаментальной гармоники, или же крайней гармоники, то есть от э, работы гармонайзера. И здесь мы можем построить какую-то определенную маску, какой-то определенный спектр. И где-то гармонайзер будет работать, где-то нет. То есть я хочу спасти мои фундаментальные гармоники, сделать здесь. А, примерно так а, область для гармонайзера выделить эту и эту. То есть это все при умножении возможностей гармонайзера еще и в спектральном понятии, в, э, в гармоническом спектре. Замечательно. Здесь э, то есть возможностей уже просто бесконечность. Приумножается все раз в 10. То есть здесь мы используем некоторые только гармоники. Причем, как мы можем выбирать из матрицы э, номера гармоник, определенную ширину, силу. Также мы можем выбрать и задействование спектра нашего гармонического непосредственно. В то время как было бы а, примерно так, если бы мы не использовали нашу маску для гармонайзера. То есть стоит не только работать с гармонайзерами с основными параметрами, но можно же все сделать и здесь, всю основную работу за а, сам гармонайзер. То есть задействовав только какие-то основные гармоники, можно нарисовать какую-то определенную маску и а, добиться совершенно новых результатов, которые мы ковыряли, например, долго в, с основными параметрами, вот именно непосредственно в самой секции гармонайзера. Вот что такое Local Mask. То есть помните, что это или спасание каких-то определенных регионов от работы гармонайзера. Или же только задействование, например, если мы, например, работаем и именно вот так вот в гармонайзер. То есть задействование только какого-то определенного маленького например, региона для гармонайзера. То есть видим, где он работает. Остальной спектр остается нетронутым без воздействия гармонайзера. То есть вот что это такое. Отлично. И идем далее. Также у нас есть э, Harmonizer Distribution. Это очень интересный параметр. Сейчас я хочу э, сделать дефолт и обратить ваше внимание на один интересный факт. То есть, гармонайзер работает так. То есть Сейчас обратите внимание на ширину. Вот ос Особый момент с шириной, который я вам еще не объяснил и оставил на потом. То есть, обратите внимание, как, как только я буду задействовать э, ширину, я буду сейчас снимать вот эту ноту и э, достаточно низкую специально, чтобы все было понятно. Strength достаточно прибавить на половину. И слушаем а, изменения, то есть что будет добавляться. Какие гармоники или что, что будет это, а, как это влияет на слух. То есть что мы замечаем. Какой-то бы добавляется или октава, или две. вот разница как будто бы шаги 1 2 смещается как будто бы или повышать или или смещается на октавы на порядок плюс 3 то есть 1 2 3 4 Это как будто бы шаги здесь внутри. Но они задействуются, естественно, в, в режиме фейда. Как будто бы смещая просто незаметно. Но если шагать строго, то мы слышим отличие. Пока что 4 в этом. Слышим пятую. Шестую. Седьмую. Восьмую. Но восьмую не так хорошо слышно. Вот, вот все, в принципе, очень даже понятно. То есть, 8 шагов здесь есть. И сейчас, для чего я это вам показал? Потому что на гармонайзер от Distribution здесь как раз-таки 8 таких полей. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое. И это есть как раз таки вот эти шаги. То есть если мы будем задействовать это полностью, то есть ширину нашего гармонайзера, воздействие нашего гармонайзера. То есть вот это октавы э, генерируемых гармоник. То есть видим, как они снижаются на нашем э, визуальном окне. То есть вот они. Практически все. И с разной матрицей это будет по-разному, но номера, номеров останется 8 вот этих октав, в которых действует как раз-таки наш гармонайзер. То есть это октава, пока что запомним. И вот как работает, то есть это поле работает так. То есть если мы задействуем на 50%, следовательно 4 голоса, 4 октавы будут внутри. То есть построим точки примерно на этих октавах и смотрим влияние. То есть, практически фундаментальная октава для гармонайзера, не для нашего тембра. Самая первая, самая низкая октава, которая генерирует более низкие гармоники здесь. То есть, мы повышаем и понижаем ее действие. Если же мы, например, опустим все четыре голоса. Предположим, что у нас четыре голоса. Просто это чтобы подтвердить эту теорию. То есть, первый, второй, третий, четвертый Точнее, извиняюсь, не голоса, а октавы. Первая, первая октава, вторая, третья, четвертая. То есть никакого гармонайзера сейчас нет. Отлично. Задействуем первую октаву. Плюс мы можем ее приумножить. Ее действие. Вторая. Третья. И а, если мы будем оперировать с пятой октавой, то... Ничего не увидим, потому что надо ее задействовать. Она примерно здесь, я думаю. Почти появилась. Есть такое дело. То есть слышно пятую октаву? Шестая октава? Не слышно, потому что нужно задействовать опять же. Немного прослушивается уже. Уже седьмая ктава не слышно, просто потому что она здесь может быть у вас не будет слышно потому что аудио так хорошо не передаст но экспериментировать стоит на своем хармра потому что все вы услышите именно в нем и восьмая в принципе есть девятая но ее мы не услышим потому что она слишком слишком тонкая для, для наших ушей Восьмая тоже большой разницы не дает, но она, в принципе, есть. Поэтому вот это все поле — это работа вот этих октав, генерирование наших дополнительных гармоник. Поэтому мы можем уменьшать действие каждой октавы именно вот на этой строчке. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И так до девяти. Девятая — самая маленькая октава, поэтому ее мы никогда не услышим, я думаю. Поэтому... И новые значения дадут совершенно новые э, параметры, новый тембр. То есть это амплитудное задействование э, каждой новой октавы в гармонайзере, сгенерированной новой октавы в гармонайзере. Помним, что Wid дает нам активацию всех этих э, октав по порядку, от 1 до э, 8. Но будем считать, что здесь 8, просто потому что 9 не так хорошо слышно. Помним про это Distribution отличная возможность это гармоническое распределение наших октав. То есть, помним, что это очень хорошая возможность. И вот обладая вот этими знаниями о Гармонайзер Distribution и гармонайзер Local Mask, можно уже строить без помощи вот этих всех параметров отличные тембры. То есть, именно работая э, с distribuiшенной и гармонайзер local mask. Вот с этой вещью. Но помним, что. Конечно же, использование всех параметров очень важно, поэтому пользуйтесь как этим, так и этим, так и совместно. И это все дает вам в руки великую власть, великую мощь над тембром. Вот эти новые гармоники очень важны. Вот, в принципе, отличные, отличные возможности. Вот, в принципе, все возможности гармонайзера, и я думаю, они очень-очень обширные. Дефолт. Попробуем с пилой вот это. То есть, опять же, отнимает и генерирует новое. То есть, даже можно рандомизировать, что получится, не знаю. То есть, совершенно новые тембры. То есть, как бы вы не генерировали, получится совершенно новые тембры. И для бас-пресетов а, это очень полезно, особенно если вы дабстеппер или экспериментируете со стилями. То есть, такой скучный а, тембр изменяется на... экспериментируем с вот этими с наличием вот этих вот э, функций то есть мы можем экспериментировать вот таким образом в лфо с ручкой with гармонайзер помним что работа с тембром тоже особо важна, потому что мы можем убить совершенно все гармоники оставить например точнее только генерировать новые сам тембр а пилы не мешает нам убивать все вот эти гармоники, то есть даже за счет strength мы можем убить более, более а, большое количество а, гармоник на нашем гармоническом спектре. Также можем э, скопировать все это в ручку Amount, и будет уже, я думаю, веселье. И сместить, например, скорость только Amount, но оставить э, скорость Width, скорость LFO для Width, то же самое. То есть мы видим, как возвращается пила и убираются вот эти все гармоники, и на какое-то время возвращается пила. Для тех, кто экспериментирует, вот это вот просто открытие, потому что это совершенно новая возможность генерировать новые тембры. Даже не рандомизируя, например, можно как рандомизировать а тембр сам, так рандомизируйте матрицу. И сейчас я, честно, не знаю, что получится, это не под моим контролем, поэтому... Здорово. Конечно, очень грязно, но здорово. Замечательно. Вот что такое гармонайзер и как работает. То есть все еще не было покрыто. То есть множество артикуляций, множество видов и способов артикуляции есть еще с этими ручками. То есть можно по а, этой коробочке модулировать все вот это вот. Можно как-то с Envelope поработать, как-то поглобальнее. На все, конечно, не хватит времени. Нужно времени очень много. И далее по списку Призма. Многие уже, кто использовал нашу призму, нашу любимую призму, здесь а, знают, что она делается со звуком, что она делается с тембром, как она работает, в принципе, многие уже знают, многие познакомились, но что происходит именно с гармоническим тембром, и как а, влиять, как воздействовать, как бороться, может быть, и управлять этой призмой, как сделать так, чтобы она работала на нас, на то, чтобы мы хотели. Как заставить, то есть, ее доставлять нам удовольствие и результаты. Итак, вот, вот это вот главный вопрос. Так, сначала разберем, то есть есть ручка amount у призмы, и это наличие призмы. И давайте просто послушаем, что делает эта ручка amount. Так, дефолт. Для начала дефолт. И наша пила. Смотрим. То есть вот что происходит в конце концов. Вот такой тембр получается при 100% положительном наличии нашей призмы в нашем гармоническом спектре. И скажу сразу, что такое призма. Призма — это работа с высотой тона каждой отдельно взятой гармоники из нашего гармонического спектра. Наш гармонический спектр, как вы помните, состоит из 516 отдельно взятых синусоидов. И вот эти синусоиды, все отдельно взятые гармоники, поддаются смещению причем pitch смещается для каждой отдельно взятой синусоиды. Представьте, что у нас 516 осцилляторов, и по определенному закону, сейчас расскажу какому, происходит по всему а, нашему этому периметру смещение а, высоты тона каждого вот этого отдельно взятого маленького осциллятора. Представьте, что это синусоидальные осцилляторы 516 штук. И вот благодаря одному лишь только закону Смещение происходит вот по вот такой системе Где-то э, скапливается много Гармоник где-то очень мало То есть на каком-то регионе их э, Такая кучность На каком-то, то есть слишком Тут посчитать даже можно Хотя по умолчанию Здесь сосчитать как бы трудновато Все равно они уже сливаются в итоге Поэтому Какой закон и как он влияет То есть хочу показать не... Э, Хочу пойти в окно артикуляции, хочу показать не Prism Amount, как вы могли ожидать Prism Amount это то есть наша ручка и она полностью модулируема в окне артикуляции То есть может модулироваться как по времени, так и по мепинг Помним, что такое мэппинг и помним, что можно издеваться над призмой Но хочется что показать в окне артикуляции, хочется показать вот это Гармоник Prism И в принципе можно догадаться, что вот он этот закон это опять же маска, больше похоже на маска по гармоническому тембру. Опять же, это все гармонический тембр и в октавном понятии. Вот это вот одна октава, как, мы, как вы можете уже узнать, и работает опять же по такому, призму, э, по такому принципу. Здесь первая гармоника, вторая, третья, четвертая, где-то здесь пятая и так и далее. И так ближе и ближе и ближе к друг другу находятся гармоники на этом гармоническом спектре. И так это влияет, то есть сначала э, искажаются, вот единственные синусоиды искажается. Одна гармоника, но на самом деле она не искажается, потому что Первая гармоника находится, по сути, в самом начале спектра Здесь, то есть э, на, нулевом, на нулевой позиции Поэтому только так мы можем на нее повлиять Вот как мы влияем на первую гармонику На вторую э, мы влияем вот здесь, именно здесь то есть лучше бы вот сейчас на этом моменте можно это стереть. Давайте попробуем это сделать. Все, то есть на сто задействована наша призма и ничего не происходит. Это здорово. Итак, то есть давайте разберемся, как что работает. То есть сначала попробуем найти вторую гармонику. Что-то не в порядке. Все отлично. Как видите, подается и третья гармоника тоже, потому что она находится следом где-то здесь. То есть вот такое стопроцентное смещение, если на сто процентов в смысле а, задействовать нашу призму, такое смещение единственной гармоники, второй гармоники по нашему гармоническому спектру, причем смещение а, высоты тона-пич. По умолчанию, пользуемся клавишей Alt на нашей клавиатуре, если у вас... Apple, компьютеры компании Apple. Вы знаете аналог, я думаю, этой клавиши. Итак, ищем нашу третью гармонику. То есть вот где максимальное влияние, третья гармоника здесь. То есть не ровно э, середина между вот этими вот октавами, а где-то э, пятерка, я думаю, ровно квинта, потому что это же октавный, октавное понятие. Мы помним, что это э, полное... В соответствии, это полные непонятки, но в отдельно взятом смысле это, в принципе, достаточно понимаемое понятие октавы и герцы. Вот где максимальное влияние на эту, на эту гармонику. Поэтому понимаем, что у нас здесь. Работаем control. Вернули домой. Отлично. И далее ищем... Последнюю четвертую, думаю, дальше не пойдем, потому что зачем, непонятно. То есть надо просто понять, где и как они расположены, чтобы потом знать. То есть я попал примерно здесь, я и думал, что он находится. То есть на, э, ровно на начале третьей октавы. То есть здесь была нулевая, первая, вторая, точнее вторая октава. Хорошо находится четвертая гармоника и смещение ведется максимально на ровно на этой полосе отлично то есть мы знаем теперь где все наши гармоники и теперь можно понять как что смещается то есть теперь видим что фундаментальная остается вторая гармоника остается то есть здесь третья гармоника здесь то есть вот по умолчанию видимо смещается третья, смещается вниз, значит первая, вторая, третья, где-то здесь, то есть вот настолько она смещается, вот где ее значение примерно, поэтому она смещается, поэтому она совмещается с нашей первой гаммоникой фундаментальной, и получается такое искажение неприятное, затем не смещается Четвертая гармоника, так как находится ровно здесь. И так далее поехало. То есть мы теперь понимаем, как работает призма, как смещает, по какому закону и почему. стопроцентная зависимость. То есть есть еще минус сто процентов. Это, как вы могли догадаться, обратная пропорциональность вот этому закону. Следовательно, то, что идет, то, что раньше смещалось вверх по высоте тона, те гармоники, которые смещались вверх, будут смещаться теперь вниз. То есть практически это вот это вот применение Flip Vertically. То есть... Перевернуть вверх тормашками наш закон. И поэтому, что мы слышали до этого и сейчас. Видим обратные законы. Зеркало. Вот что значит а, минус 100% для призмы. И смотрим дальше. Есть кроме а, режима плюс, режим умножить. То есть режим а, add и режим multiply. То есть складывание и умножение. И здесь это так работает. Посмотрим, что происходит а, с, на примере одной гармоникой. Чистим наш, э, наше поле, нашу карту и строим на второй гармонике отклонение в призме. Заметьте, что происходит с... откуда этот wobble, то есть вот это вот колебание. И я хочу вам сказать вот эту особенность здесь, потому что это работы фазы. Вот это все работы фазы. Смещение фазы, потому что смещается пич, смещается следовательно и фаза. И поэтому появляется вот этот вот... Зависимость, неприязнь зависимая неприязнь между какими-то гармониками, скорее всего, первый и второй, между их фазами. И поэтому они создают вобл между собой. С -с Смещаемый больше пич, смещается больше фаза, колебания или увеличиваются, или а, уменьшаются. Закон, а, если его слишком глубоко понимать, то это нужно время, конечно же. И, как можете заметить, далее более чаще. Потому что у одной э, гармоники смещается pitch, следовательно смещается фаза, и частота увеличивается. Фаза увеличивается, колебания фазы увеличиваются. И мы возвращаемся к мультиплай. То есть в режиме Add. То есть настолько поднимается от, от этого момента до примерно 5,7 э, и, и гармоник. Ну, примерно. Почти до шестой гармоники. В режиме Multiply. Сразу же смотрим. Видим, как, как это работает. Почему меньше. Теперь хочу, чтобы вы, мы проверили это на э, гармониках, которые гораздо дальше. Я думаю, не так далеко. Давайте далеко ходить не будем. Примерно здесь. конечно же, попадут под влияние. Не одна гармоника. То есть видим, насколько идет смещение. Там пара-тройка гармоник смещается. Или же вниз. Теперь Multiply. То есть вот э, по такой системе видим, что в режиме add а, нижние гармоники смещались в отличие от multiply гораздо больше, чем в режиме multiply, в режиме умножить. В режиме сложить э, нижние гармоники смещаются очень э, сильно. В режиме умножить нижние гармоники смещаются очень слабо. И наоборот, в режиме для верхних гармоник, в режиме э, сложить гармоники э, смещаются ничтожно, то есть смотрим. В режиме Multiply умножить гармоники смещаются гораздо больше. И замечаем, что а, одна из гармоник, то есть тут две гармоники, а, сместилась настолько-то, вторая гораздо-гораздо больше. Но это, видимо, за счет вот этого графа. Поэтому вот так работает Multiply. Видим, насколько смещается в режиме Multiply и в режиме Add. То есть все зависит от положения гармоники. То есть, если положение гармоники номер, номер гармоники маленький, то и смещение идет ничтожное. Чем больше номер гармоники, тем больше идет смещение питча для этой гармоники по закону призмы. Вот что значит режим Multiply. И, следовательно, обратный закон действует пропорционально. Обратно пропорционально, я имею в виду. Ресет. наша пила, и теперь рассмотрим вот эти режимы. From Volume. Видим From Volume. И что такое первый режим по умолчанию Harmonic Level to Prism Amount Off. То есть это гармонический зависимость гармонического уровня от наличия призмы. А точнее, наоборот, зависимость наличия призмы от гармонического уровня. Что такое гармонический уровень? Насколько мы помним из первого урока про тембр, то это амплитуда гармоники. Каждая отдельно взятая гармоники Но в этом случае а всего спектра. То есть... Попробуем это на примере с нашей синусоидой. То есть строим синусоиду и попадаем, а, делаем так, чтобы она попадала под влияние призмы. То есть вниз давайте сместим. И слышим синусоиду. Активируем призму в режиме add. Итак, давайте поднимем. И я хотел бы применить к этому LFO. Чтобы понять, как она ходит. То есть... То есть видим, как а, работает LFO. Вот в таком количестве применим призму чтобы не было так надоедающе и так теперь мы смотрим на наш гармонический уровень этой синусоиды первой нашей гармоники фундаментальной гармоники нашей главной гармоники и ставим режим зависимость гармонического зависимость призмы, наличие призмы от гармонического уровня. И давайте менять гармонический уровень нашей синусоиды. В то время как в этом режиме а, мы всего лишь видим, что амплитуда нашей гармоники понизилась, но влияние призмы от этого не изменилось. То есть закон тот же для а, такого же, для другого а, количества амплитуды. Теперь давайте прибавим. То есть видим, что максимум амплитуды есть да, до его первого, первой полосы, то есть это действительно максимум амплитуды, после чего идет, в принципе, зашкал. я бы не советовал строить вам а, на гармоническом спектре амплитуду выше вот этой черты. Просто для, как бы сказать, для чистоты звука, для а, нормального динамического диапазона звука. Вам не нужны вообще зашкалы в синтезе. Тут будет хватать, где построить зашкал, и он может создаться сам нечаянно, поэтому а, остерегайтесь вот этой полосы. То есть это должен быть потолок по сути. То есть влияние призмы кончается здесь, максимальное влияние все-таки кончается здесь. Вот как работает uh, from volume, то есть зависимость от uh, амплитуды гармонической, uh, именно гармоники. И обратное влияние — это чем меньше амплитуда гармоники, тем больше влияние призмы. Смотрим. То есть вот он потолок, и вот нет влияния призмы. Отлично. Теперь проверим это на Randomize. То есть сделаем Randomize какой-то рандомный э, сигнал. И видим, что выходит все-таки за потолок, но ничего. Это нам, в принципе, здесь так, такой зашкал не помешает. Сильно. И влияние призмы проверим на этом. Уберем. Так, уберем вот это. И сделаем. Ресет. Лучше сделаем ресет. И смотрим. Такой тембр и влияние призмы. Нормальный режим, зависимость от амплитуды. Более такой э, жестокий режим, потому что... Какие-то гармоники изменяются, какие-то нет, и непонятная каша, не, не совсем по этому закону, потому что некоторые не попадают под закон смещения и остаются там, где они были. Некоторые гармоники я имею в виду. Далее, обратный закон зависимости. Здесь более похоже на правду. И вот как это, в принципе, работает. Стоит э, этим пользоваться, стоит э, изучать вот это дело больше э, и плотнее. И, в принципе, теперь давайте, для чего мы применяем призму? После того, как мы плотно изучили, так разобрали все, что есть, для чего мы применяем призму в итоге в Хармор? Для скрежета, для сквелча, так скажем, для иногда хлюпающего, каких-то хлюпающих басов или, может быть, хлюпающих звуков, но... В итоге скрежет их хлюпанье только для этого. То есть работа с питчем отдельно взятый гармоник придает вот именно скрежет нашему тембру. Дефолт и проверим кое-что. Один хороший парень с YouTube а, а, по имени Simless, гражданин Америки. И он как-то в своем уроке, у него свой, свой канал на YouTube, и он занимается как написанием музыки, так и обучением uh, music продакшн, так скажем. И он знает много про FL Studio, работает в FL Studio. И много уроков по плагинам по самой FL Studio. Советую посмотреть его канал, очень познавательно. И он как-то в своем уроке сказал про Harmar, что именно в призме лучше вот делать вот так вот, то есть оставлять наши фундаментальные гармоники такими, какие они есть, не менять их uh, высоту тона, а работать с вот больше с, так сказать, дальней частью гармонического спектра и в такой зависимости примерно. То есть, тем дальше влез, тем привет. И смотрите, что в итоге получается. То есть, даже при полном наличии при стопроцентном наличии призмы не изменилось ничего такого э, ничего такого страшного не произошло то есть просто для легкого скрежета и вот вот применим сейчас вот это вот envelope для призм amount то есть мы помним что у нас Ручка полностью модулируема, полностью подается как времени, так и всем графам. И обращаем внимание, что envelope строится, как и LFO, в принципе, строится вот на, таком, на таких значениях. То есть мы видим, что есть середина и есть плюс и минус. И помним, что у нас есть плюс и минус, и есть середина. То есть здесь находится центр этой ручки. И лучше бы делать зависимость именно, когда мы... Вот в нашем случае мы хотим Удар. Именно басовый такой скрежетовый удар. Лучше бы сводить все к середине, да и всегда пользоваться чаще, в конце концов, серединой. И сразу же наши любимые вещи. Примерно так. Multiply. то есть это все революции в тембрах и это красиво причем получился отличный ковер домой еще применим wobble за счет наличия гармонайзера, то, я думаю, мы получим такой неузнаваемый уже тембр. Вот так это работает. То есть можем попробовать также несколько зависимостей. Получилась отличная атака на, а, вот в этом, на вот этом графе. Просто молоточек. Отлично. Вот, в принципе, что такое а, призма. И то, теперь, когда мы уже рассмотрели, что такое призма и как она влияет на звук, давайте попробуем с голосами по эксперименту, то есть Unison Index Mapping. А, помните, что есть также модуляции, а, все виды, вот эти Keyboard, Velocity. И помним, что Velocity тоже здесь применимы, отлично применимы, я думаю. То есть э, силу нажать удара. то есть когда мы... Попробуем такой зависимостью. В принципе, наш узнаваемый удар. Да, точно. Можно же было сделать и так. То есть помним, что у нас есть, помним, что у нас есть модуляции, э, много модуляций. Но здесь, что я хотел, на что я хотел обратить ваше внимание, это модуляция по Unison Index Mapping. Конечно же, моя любимая и то, что я вам бесконечно советую. И Velocity, давайте собьем и оставим только лишь, да, Envelope и Unison Index Mapping. То есть для каждого голоса, а у нас их сейчас 6, будет, своя, будет свое значение максимум призмы. Примерно такая зависимость. Далее пробуем. То есть здесь сумасшествие кончилось, и началось а, нормальное взаимодействие с тембрами. То есть здесь несколько тембров, их 6, и они искажаются по-разному. В итоге нам дается вот такой граф. Атака производится, помним, есть атака. И для каждого голоса идет своя атака по смещению вот этих отдельных маленьких гармоник. Это просто удивительно, насколько мелко может обрабатывать хармор, и насколько это все может вылиться в отличные результаты. Про это помним. Вот это здесь находка. И после того, как мы все это разобрали, то есть все наши секции, все три секции по гармоникам, в конце нашего урока хотелось бы показать следующее. Взаимодействие всех этих э, трех секций в одном замечательном пресете. Итак, дефолт. Пресет будет достаточно нестандартный, я бы сказал, и я думаю, он вас очень порадует. Такой режим призмы. Просто вот сейчас просто делаем э, то, что показываю, просто для результата. Примерно такой плаг В uh, envelope также. выбираем это дело и ставим такую зависимость. Гармонический блюр на полную почти. Но ну, можно процентов на... Здесь не проценты, здесь количество. ну 140 у меня есть. И далее гармонайзер. Amount на полную и width на полную. То есть ширину на полную. Все вот это не трогаем. Оставляем так, как есть. Unison не нужен. Практически больше ничего не нужно. Можно поднять pitch, общий плюс одну октаву, то есть плюс 1200 центов. И самое важное — это фейзер, но просто сделайте вот так вот. То есть классический, э, прибавим, классический вид, width оставим по-прежнему, offset полностью вниз до нуля. Пока мы его не разобрали, просто лучше повторять действия э, обособленными. И вот такой режим считки э, наших гармоник, harm. И теперь единственное, что нужно, это заглянуть а, вот в эту ручку, в модуляцию этой ручки, в гармонический блер и построить такую быструю атаку. Очень быструю атаку. И попробовать, что получилось. Почти, но плаг стоит, стоит опустить пониже. Да, и стоит опустить вот этот вот speed, amount, uh, speed для фейзера. И теперь мы узнаем, понятное дело, нашу шкатулку. Для полной красоты можно, конечно... Э, так, уберем отсюда sustain, он нам не нужен. И для полной красоты можно de, э, доактивировать плаг. Но это через чур, поэтому... Здорово. И теперь, э, что хочется сказать, то есть, что дает нам шкатулку, так это практически э, все вот это вот призму, призма, потому что именно призма дает нам вот это вот, э, вот эти все смещения. Если бы не было призмы, смотрите, что бы получилось. Просто такая пила, которая э, проходит через гармонайзер, то есть какие-то активируются, какие-то немного деактивируются гармоники и... Без гармонайзера было бы вообще очень плохо. И работа фейзера, да, очень важна работа фейзера. Больше похоже на маримбу какую-то. Фейзер здесь выступает как многополосный, точнее, фильтр, смещая, вырезая какие-то определенные частоты. И теперь, что можно сделать? Wid модулировать по Y, вот, так, вот такой зависимостью И offset модулировать по X Так, если мы это Так, модулируем width по X И модулируем uh, offset по Y Примерно так И теперь, путешествуя по uh, вот этому кабинету По нашему x XYZ Мы получаем различные абсолютно виды uh, Нашей шкатулки Конечно, я придерживаюсь стандартного, э, стандартных настроек, своих авторских, так скажем, стандартных настроек, можете похвалить меня, и э, что я еще понял, то есть рандомизируя вот эту матрицу, на самом деле вот это все по стандарту очень даже здорово звучит, но рандомизирует эту матрицу, мы получаем также абсолютно новые тембры для нашей шкатулки. Можно поработать с ручкой Strength, но да, мне, мне нравится и так. И что здесь, э, от, за что здесь отвечает блюр? Здесь блюр отвечает за вот эту быструю атаку. То есть не было бы блюра, не было бы вот этого удара моло, молоточка, вот этого звонкого. То есть в стандартных шкатулках, что там, путешествует колесико с выступами железными и задевает... Пластины определенной ширины и толщины, и поэтому получается такой звук. И лак здесь обязательно, то есть без этого как-то не шкатулочно получается все. Вот и весь урок. И одно из домашних заданий наделайте себе 5 шкатулок э, различного тембра. Можно экспериментировать с чем угодно. С фейзером, э, с, широтой, с шириной фейзера, с типом фейзера, с режимом фейзера, э, с гармонайзером с блером с призмой все что угодно то есть можно поменять в корне призму то есть сделать это так то есть вот где меняется тембр исконно все все это э, призма все это работа призма в основном поэтому вот здесь Настолько, просто миллиарды шкатулок здесь лежат, разных видов, и обрабатывать, если их обработать по, по своему способу, то совершенно различные пресеты получится Можно создать огромную такую библиотеку шкатулок, именно шкатулок различных видов, различного тембра, абсолютно бесконечные возможности в смысле вот этого одного пресета. Я был поражен, когда только это да, понял. Я думаю, это все на сегодня. И главным домашним заданием будет создать свою библиотеку ваших базовых пресетов. То есть, примерно 10 пэдов. Можно 10 арпегейтов взять, то есть арпигейты не обязательно. Мы знаем, как строить арпигейты с помощью envelope, то есть есть у нас там э, в точках, э, вот в этих точках построения арпегейта Примерно здесь и здесь, помним про это. И э, также 10 басовых пресетов, 10 лидовых пресетов и 10 каких-то или э, простых синтетических э, синтезированных пресетов типа synt или plug, то есть 10 на выбор, то есть всего должно получиться, помним, 10 педов, 10 бейсов, 10 лидов и 10 э, каких-то своих особенных пресетов, может быть, необычные звуки, то есть всего 40 пресетов. По меньшей части используйте фильтр пока что, потому что мы до него пока не дошли, потом э, покажу, что сделать с этой библиотекой, то есть как-то как ее расширить, по большей части разнообразить. И э, пользуюсь в основном blur, гармонайзером, призмой, то есть Просто из этих трех секций. И, естественно, пользуясь секцией тембром никак не забываем про нее. И, конечно, окном артикуляции и эффектами, естественно. Но помним, что эффекты мы пользуем, используем э, в самом конце. То есть сначала мы лепим наш тембр, потом мы обрабатываем эффектами. И никакой проблемы не стоит. То есть чтобы сделать из этих пяти секций, которые мы прошли, то есть тембр, блер гармонайзер, призма и пич естественно, э, построить какие-то пресеты, потому что пэды легко строятся. Кстати, пэды, э, давайте дефолт. Не забудьте сохранить свою шкатулку. А, давайте дефолт. И пэды строятся, атмосферные пэды именно очень легко с помощью призмы. То есть мы просто берем, делаем такую envelope, активируем призму как только можем. Естественно, пэды должен быть атмосферный и пространственный. Поэтому Unison. Пользуемся Unison, естественно. А разрешаю пользоваться Unison, потому что это, как всегда, голоса. И мы используем модуляцию юнисон индекс mapping. Как же без этого? Поэтому юнисон — это сердце нашего синтезатора. Итак. Если вы ощущаете слишком большое давление высоких частот, то не нужно пользоваться пока что фильтром, можно пользоваться гармоническим уровнем. То есть, пэд замечательный получается только при использовании одной призмы, что не говоря уже о гармонайзере и блюре. Поэтому, то есть, все что угодно можно построить с этим. Используя тембр, призму, блер, гармонайзер и, естественно, пич. А, не забывайте про юнисон и все виды модуляции. Вот здесь а, ваши, 40 пресетов, ваши 40 пресетов просто полетят из вас. И только успевайте нажимать «Сохранить как», «Сохранить как», «Сохранить как». То есть, здесь домашнее задание есть. Помним про шкатулки, помним про вашу библиотеку. В дальнейшем мы будем расширять количество пресетов в вашей библиотеке и улучшать их качество за счет использования других видов модуляции, других источников модуляции. И на этом, я думаю, все. Увижу вас в следующем уроке. На этом пока.